Всем привет, друзья! Меня зовут Рома. Добро пожаловать на первую серию выживания на Скайблоке. Давайте приступим. Добудем сначала всю, абсолютно всю, эту растительность. Нет. Одна пшеница упала. И у меня появился вопрос, а почему здесь находится Бедрок? Почему он... Здесь находится. Неизвестно. Так что у нас здесь. Берлавы, солидница дуба. Ну, все по-стандартному. И еще какая-то книжка. Ну ладно. А, давайте сделаем генератор булыжника тогда уж. Что нам терять-то? А, так. Здесь выкапываем. Лед и лава. Все правильно я сделал землю убираем давайте еще да, все. так добудем пожалуй дерево полностью уже все и посадим новое так угу. Все, дерево срублено, делаем его полностью в доски, делаем верстак и немножко палок. А, палку мы одну подобрали, кстати. А, сделаем кирочку. играя кстати, с несколько модами, очень интересными даже модами. Идеально. Я думаю, можно немножечко по афкшить и добыть как можно побольше э, камня. Срочное включение. Здесь пошел снег. Честно mm -hmm. сказать, первый раз вижу, чтобы на скайблоке, на классическом скайблоке, шел когда-либо снег. Это прикольно выглядит. Ну ладно. Так, надо нам сделать это сразу же каменную кирку, и можно, в принципе, продлить остров, но я пока что это делать не буду, поэтому продолжаем афакатишить и добывать как можно больше булыжника. вот столько булыжника мне удалось добыть за несколько минут почти что два с половиной стака но маловато конечно но ладно сейчас я наверное буду расширять свой остров да, я его буду расширять. Вот так вот я это буду делать. Неаккуратно, да. Но что поделать-то? Все равно надо как-то расширять его. Поэтому просто сделаем Платформу внизу. Так, надо сделать еще немножечко. Вот где-то... Ну, столько хватит. Чуть не упал. Все, теперь можно. Расширим. Буквально. Еще. Чуть-чуть. Вот так вот. И... Стоп. Я же вроде посадил дерево. Где мое дерево? Почему оно не выросло? Ладно. Так все. Мы расширили. Так вот так. Вот спустимся. Остров. Все. Вот и все. Воду возвращаем обратно. Это убираем, это убираем, и это убираем. Хотя нет, это забираем. А, так. Надо сделать немножечко палок. И, наверное, сделаем еще... ...две кирки, пожалуй. И вот, заменим их вот сюда вот. Так. Думаю, можно даже вокруг острова просто немножечко расширить. 48, думаю, хватит. Просто по кругу вот так вот пройдемся, расширим и все. Думаю, будет нормально смотреться. Вот. вот так вот будет делать. Ну, давайте уже потратим уже все тогда. У, сразу же все. Все уже покрывается, абсолютно все снегом. Главное, чтобы у нас вода не замерзла, а то она реально может замерзнуть. Будет тогда очень плохо. Так. Э -э хотя давайте вот реально вот э -э еще расширим. Примерно еще на... Ну вот на 4. 4 сюда и... Вот генератор булышника перенесем вот сюда его. Да, прямо вот сюда вот. Можно даже еще на два расширить, чтобы сто процентов поместился и все было идеально. Так, ну вот, да, вот так вот как-нибудь. Все, строим теперь просто для генератора булышника. Снова как бы из четырех блоков. Опять вот так вот. Угу. Так, сопнец. Вот это вот э, мы убираем. Вот это вот убираем. убираем это потом я его как-нибудь еще переделаю как у нас побольше лавы будет ну, большой генератор короче сделаем сюда вот, вот здесь вот просто выкапываем забираем значит, сначала воду и вот куда бы я? вот сюда вот нет вот сюда Значит, вот это должно уйти полностью. Да. И просто забираем лаву. Забираем лаву и... Да, все, генератор блужника. Готов. Теперь здесь вот убираем. Здесь-то. Да. да, здесь. И... Даже... Все. Надо расширить еще на две, чтобы я не упал. Вот, ну как ровно получилось. Все, генератор блужника у нас перенесся, перенесся. В общем, здесь его теперь нет. Вот. Теперь мы можем спокойно разобрать этот остров и все, как бы. Но лопату тоже следует сделать. Лопату тоже нам надо, чтобы убирать снег, да и чтобы добывать нам землю побыстрее. Не понимаю, почему, вот, откуда здесь взялся вообще бедрок. Где какой-то уже снегоборщик. Как много снега. Хотя, может быть, этот снег и нам и понадобится, чтобы построить снеговика и, так скажем, сражаться от мобов, он нам будет помогать. Но нам нужна для этого тыква, а тыквы у меня нету, и даже чтобы сделать голову тыквы, нам придется найти где-то железо. А на скайблоке железо можно добыть только из зомби, и то шанс, ну, не сказал, что -то огромнейший. Скорее всего, минимальный, но это возможно. Поэтому в следующей серии, скорее всего, мы будем делать что-то подобие фермы деревьев. В общем, такая серия у нас получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с колокольчиком. И всем спасибо за просмотр. Всем привет, дорогие зовут Рома, и добро пожаловать во вторую серию выживания на скайблоке. В прошлой серии я вам сказал то, что сегодня будем строить э, ферму деревьев. И за кадром я нафармил себе 6 саженцев. выросла одно из шести, но пока вы видите здесь 4 саженца. Потому что я сохранил 2 еще в сундуке. Также добыл практически 5 стаков булыжника, На это я потратил 2 полных каменных стирки, Ну и немножечко третий. Даже посадил здесь... Единственный росточек пшеницы Убрал полностью практически остров Ну, трава уже практически разрослась разоросла, Поэтому сегодня будем строить э, ферматери Возьмем ну, немножечко, так скажем Ну, сколько мы возьмем? Трех стаков, думаю, хватит, чтобы сделать ферму, но навряд ли, поэтому... Ладно, приступим делать ферму. Терма получается Она маленькая конечно Но потом она будет больше Делаем заборы немножечко И просто вот так вот огородим его Это будет нормально Конечно Некрасиво пока что смотрится это Но я думаю, в следующей серии мы это исправим. Сделаем платформу чуть больше, чуть красивее. Может быть даже сделаем второй план. Будет еще сверху расти у нас деревья. Так скажем, двухэтажная ферма получится. Думаю, будет прикольно смотреться и.. И все просто. Так, добудем дерево вот это, вот это вот. Может быть, еще разки впадут. Но меня почему-то все равно бесит вот этот завод. Просто бесит. Ладно, у нас еще два саженца есть. Засажено. Ну, ладно, давайте еще вот здесь, вот, зас Засажено просто вот сюда вот рандом нет, слишком близко но вот здесь пусть все, все. так не бы еще бы еды а мне... а мне нет еды как бы надо будет еще определиться где мы будем строить дом В какой стороне там там а может быть даже и там здесь у нас будет ферма Сверху еще ферма, это уже в следующей серии, скорее всего, буду делать надвес еще один фермерский. Но на эту сильно утрачивается земля. А земля здесь, как бы, это самый ценный ресурс, как оказалось. Да уж, ну, Но нормально. В общем, спасибо большое за просмотр, ставим лайк, подписываемся на канал с колокольчиком.